Чарбанев, я основатель сообщества маркетолога Bisclub. И если у вас есть база подписчиков, вы блогер или просто человек, который умеет привлекать трафик из интернета, я предлагаю вам стать участником самой нашумевшей партнерской программы в Рунете и заработать свой миллион рублей на партнерских комиссиях себе уже на, этом, на этот Новый год. Партнерская программа – это когда у вас есть подписчики, у меня есть продукт, вы привлекаете своих подписчиков в мою воронку продаж, я же мастерски продаю и плачу вам за это комиссию с продаж. Мы профессионально делаем интернет-запуски и обучаем людей профессии маркетолога. Последние 4 запуска были на сумму более 80 миллионов рублей. И мы выплатили более 30% комиссии от общей выручки нашим же партнерам. Мы буквально самая интересная и самая крупная партнерская программа Рунета, которая перемалывает буквально подписчиков и превращает их в золото. Мы самая быстрая и выгодная инвестиция для вас, буквально как биткоин э, в мае 2017 года. И все это благодаря тому, что ваши подписчики получат самое лучшее предложение на рынке и сумасшедшие призы. Мы разыграем путевку в самые красивые места в Африке, а именно на остров Занзибар. Новый iPhone XS Max и очень-очень много денег. И мы для себя выделили три критерия успешных партнерских программ. Первый критерий – это люди, которые делают запуск и которые продают. У нас большая команда, которая готова продавать много и беспощадно. У нас лучшие продавцы, потому что это наши студенты, которые прошли нашу программу по подготовке маркетологов, получили результат и теперь помогают новым участникам вступить в наш проект. У нас есть видеооператоры, которые снимают видео отличного качества. Лично я провожу массовый вебинар, на которых очень много продаю. Самый большой вебинар был на 5600 человек. И с вебинара мы получили заказов на 80 миллионов рублей. А также у нас целая команда из 15 человек, которые будут заниматься только этим запуском и уделять внимание вам и вашим подписчикам. Второй Второй критерий – это продукт, который будут покупать ваши подписчики. Это должен быть по-настоящему крутой продукт. Продукт, который дает результат, результат клиентам. Продукт, у которого есть тысячи отзывов. И самое главное – продукт, который с удовольствием покупают. Наш продукт рекомендуют. Его интересно проходить, потому что он подан максимально простым языком. Мы продаем обучение профессии маркетологов. Мы помогаем людям стать специалистами по созданию воронок продаж и потом даем вам клиентам. Мы получаем постоянно отзывы, наши клиенты объединены по городам и мы ездим с ними, встречаемся по всей стране. На данный момент это самое большое сообщество маркетологов в СНГ. И третий критерий это воронка продаж, через которую продается этот продукт. И наша машина просто с бешеной скоростью печатает деньги, Потому что мы ее отточили уже до идеала. Мы уже несколько раз сделали крупные запуски, и наша схема запуска доказала свою эффективность каждый раз. Самый крупный запуск был на 30 миллионов рублей, и в нем участвовало 50 тысяч подписчиков. Но уже наши конверсии выросли, и мы стали еще больше, крупнее и интереснее. Теперь мы готовы сделать выручку в два раза больше. Буквально этим летом мы сделали запуск всего на 10 тысяч человек и заработали 13 миллионов рублей. В запуске участвовали всего несколько партнеров, потому что это была, ну, закрытая партнерка. И некоторые партнеры заработали от 300 до 1,5 миллионов рублей комиссионных буквально за 2-3 недели. Но сейчас мы хотим сделать большой масштаб. Мы уже разыгрывали все-таки айфонов, айпадов, у нас были миллионные призы в деньгах. Но в этот раз мы хотим сделать нечто грандиозное, что напрочь порвет все рамки. Помимо призов, которые вы можете получить за первые пять мест нашей партнерской программы, мы также организуем для топ-5 партнеров бешеную гонку на спорткарах на автодроме Формула-1 в городе Сочи. И мы хотим приурочить запуск партнерской программы к гонкам, к скорости. Потому что в любой партнерской программе партнеры в первую очередь борются за призовые места. А потом уже за комиссиями, которые у нас ну, достаточно большие. С одной продажи, всего с одной продажи, вы зарабатываете от 9 рублей до 75 тысяч рублей. Но прежде чем я расскажу вам про наши конверсии, чтобы вы уже точно убедились, что сможете заработать миллион минимум рублей себе на Новый год, я хочу, чтобы вы узнали самую отмороженную идею этого запуска. Самый наш крупный запуск был на 30 миллионов рублей за один месяц всего. Сейчас мы решили сделать 60 миллионов рублей с вашей помощью. Если мы вместе с вами привлечем нужное, конечно же, дело, количество подписчиков в нашу воронку продаж во время запуска. И наш запуск называется «Нагнать на 60 мультов». И самое главное, все партнеры, которые заработают хотя бы 1 рубль в нашей партнерской программе, примут участие в самой крутой тусовке в элитном караоке-клубе, которая состоится уже сразу после запуска. Если мы с вами нагоним трафика, и мы с нашей командой продадим на 60 мультов, то мы будем с вами гулять всю ночь, пока не потратим 1 миллион рублей в караоке. Но если мы не сделаем 60 миллионов рублей, то тусовка все равно состоится. Но правда, мы всего лишь потратим 500 тысяч рублей. Я знаю, что мы можем сделать 60 мультов. Я знаю, что для этого нужно сделать. Я знаю, как продавать. Я знаю, как сделать так, чтобы ваши подписчики были довольны. Я уже более 7 лет на этом рынке. Наши клиенты заработали уже более 200 миллионов рублей. Мы самое Большое сообщество маркетологов в СНГ. Но самое главное, нас поддерживает более 15 тысяч партнеров. Я приглашаю вас в самую беспощадную партнерскую программу, в которой участвуют все топовые предприниматели в Рунете. Это Евгений Вергус, это Евгений Хоченко, Владислав Челпаченко, Артем Мазур и много-много-много других предпринимателей. И после регистрации в партнерской программе под этим видео вы узнаете все наши цифры по запуску, наши конверсии, увидите, как работает наш отдел продаж, как мы проводим вебинары и как мы работаем с клиентами и их результаты. Чтобы вы не думали, что вы будете рекламировать какое-то, ну на самом деле, извиняюсь, за выражение, фуфло. Вы также сможете увидеть дополнительные призы, которые у нас будут разыгрываться во время запуска для ТОП-10 партнеров, которые привлекут больше всего подписчиков. Призы у нас будут на сумму более 400 тысяч рублей. Но чтобы все это увидеть прямо сейчас под этим видео зарегистрируйтесь в партнерской программе. У нас работает 5 партнерских менеджеров, которые помогут вам сориентироваться. После регистрации вы сможете посмотреть несколько видео, узнать подробности про курс, по конкурсы комиссии, рекламные материалы и при желании поговорить со своим партнерским менеджером. Регистрируйтесь ниже. Старт запуска уже 15 ноября. Все расписание вы увидите уже совсем скоро. Давайте вместе потусим. До встречи в нашей партнерке.